Вся доступная информация о приемах работы с тисками укладывается в два действия – установить и закрепить. На самом деле есть много тонкостей, о которых нигде не говорится. От того, как вы работаете с тисками, будет зависеть долговечность и работоспособность тисков, а самое главное – результат выполненной работы. Установив тиски, действительно необходимо надежно закрепить их на столе, затянув гайки ключом. В комплектации каждых тисков имеется соответствующая ручка такого размера, чтобы, приложив только физическую силу рук, уже получить максимально допустимую силу зажима для этих тисков. Никогда не применяйте усилители для зажима заготовки в тисках. Это первое и основное, что убивает тиски. Максимальное усилие зажатия заготовки допускается производить только когда сама заготовка располагается посередине губок симметрично относительно оси тисков. Если по каким-то условиям заготовку все же необходимо расположить в край губок, тогда на другую сторону губок симметрично относительно продольной оси тисков нужно расположить подобную заготовку или что-либо того же материала и того же размера. Если уж очень надо зажать заготовку только с одной стороны губок, необходимо понимать, что при смещении одиночной заготовки к краю губок необходимо снижать общие усилия зажима. В противном случае это может привести к перекосу губок и как следствие угловому сминанию заготовки не из твердых материалов. А если материал очень твердый, то к проминанию губок, а то и поломке самих тисков. Также максимальное усилие зажатия заготовки допускается производить только когда сама заготовка полностью покрывает плоскость губок по высоте. Но зачастую бывает, что заготовку нужно приподнять и нередко до самого края губок тисков. Здесь при смещении заготовки вверх от нижнего края губок также необходимо снижать общее усилие зажима. Самое незначительное, что может произойти, это сминание самой заготовки не из твердых материалов ибо усилия тоже, а площадь контакта заготовки становится меньше. А если материал заготовки очень твердый, то чрезмерное усилие зажима может привести к проминанию губок или к поломке самих тисков. Без особой необходимости не следует зажимать деталь в самый верхний край губок. А если уж пришлось, то необходимо сделать поправки для такого крепления, уменьшив силу воздействия инструмента на заготовку. В противном случае с учетом ослабления зажатия, велика вероятность вырыва заготовки, тем самым можно повредить саму заготовку или даже повредить губки тисков. Используя параллельные подкладки из наборов, можно располагать различные детали, высота которых меньше высоты губок, на необходимую высоту. При этом будет соблюдаться параллельность поверхности корпуса тисков. С их помощью возможно устанавливать и несколько однотипных деталей на одну высоту одновременно. Пластины будут полезны для установки и зажима деталей в станочных тисках, в случаях необходимости сделать сквозное отверстие с обработкой, выборку и прочие операции. Следует регулярно очищать поверхность тисков от стружки и прочих загрязнений периодически производить смазку трущихся деталей тисков и винта с гайкой специальной смазкой. Соблюдение этих рекомендаций поможет в работе и продлит срок службы оборудования.